UGPAY. Групп. Просто, прибыльно, надежно, современно. Тема нашей презентации – как не пропустить уникальные возможности, прокатиться на волне большого развивающегося мирового тренда, остаться на плаву во время кризиса и обрести финансовое благополучие. Вы узнаете, как простому человеку с небольшими средствами и всего в несколько кликов мыши стать совладельцем группы технологичных высокодоходных производств и компаний, поучаствовать в их становлении и развитии, а также претендовать на части их прибыли. И мы готовы рассказать, как уже сегодня каждый человек может получить уникальные инструменты создания пассивного дохода в нынешней непростой обстановке в мире. Итак, что вы сегодня узнаете? Мы поговорим с вами о современном рынке инвестиций, глобальном инвестиционном портфеле, и как вы можете гарантированно претендовать на часть его прибыли через владение токенизированными акциями – (security токенами WorldCrew. А также поговорим о их уникальных свойствах получения пассивного дохода несколькими способами. Обычные возможности на инвестиционном рынке. Кто уже хоть немного знаком с понятием инвестирования, наверняка слышал и о нескольких его основных направлениях. Это фондовый рынок, акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, ПИФы и фонды ЕТФ, рынок недвижимости, валютный рынок, долевое участие в различных бизнесах и, конечно же, относительно новое направление – это крипторынок. Прекрасно, когда есть такой большой выбор, но для принятия взвешенных инвестиционных решений Нужна качественная и достоверная информация о свойствах конкретного финансового инструмента. С чего начать? Как выбрать подходящий инструмент? Как сохранить и приумножить? Как избежать непредвиденных рисков и обеспечить безопасности вложений? Как не попасть на мошенников? Именно такие вопросы первыми приходят на ум. И мы готовы вам помочь, ведь у нас есть простое решение которая перевернет ваше представление об инвестициях. Концепт, который изменил мир. Скорость появления и развития инноваций в 21 веке постоянно нарастает, меняя представление о привычных вещах и воздействуя практически на все сферы жизни. Последствия финансового кризиса 2008 года и глобальное расслоение общества где более 82% мирового богатства, сосредоточены в руках 1% населения Земли, подорвали веру людей в традиционную финансовую систему. Так наступила эпоха блокчейн-технологий и криптовалют. Большая популярность криптовалют обусловлена несколькими факторами. Давайте вкратце их рассмотрим. Децентрализация. Нет единого центра управления и хранения данных. Информация не принадлежит конкретным лицам и многократно дублируется и записывается в блокчейн. Конфиденциальность. Отсутствие контроля транзакций со стороны банков и государственных органов. Анонимность сведений о владельце, но при этом с сохранением прозрачности всех транзакций. Отсутствие инфляции. Эмиссия почти всех монет ограничена. Процесс выпуска новых монет прозрачен, и строго регламентирован программным кодом. Нельзя включить печатный станок, как это делают многие государства, и напечатать неограниченное количество денег, чтобы решить образовавшиеся экономические проблемы. Минимальные или вовсе отсутствующие комиссии при отправке криптовалют. И, конечно же, надежность. Криптовалюты невозможно подделать. Алгоритмы шифрования, блокчейн и вычислительные мощности обеспечивают сложность взлома или подделки данных. Несмотря на ряд преимуществ, у криптовалюты есть и недостатки. Риск потери монеты, если вы лишитесь доступа к приватному ключу и, соответственно, к своему кошельку. Волатильность курса. Курсы криптовалют зависят от множества внешних факторов, и в том числе спроса и уровня доверия пользователей, поэтому его практически невозможно предсказать. Криптотехнологии уже пришли на фондовый рынок, рынок недвижимости и многие другие. Но главный вопрос для инвестора пока остается открытым. Существует ли надежный способ не потерять финансы и защитить свои сбережения, инвестируя в рынок криптовалют? Ответ – да. Мы долго думали над тем, как помочь миллионам людей во всем мире восстановить мировую экономику, избавиться от социальных проблем, незащищенности, страха, как решить их проблемы в области финансов, инвестиций, бизнеса и образования, как сделать процесс инвестирования ранее доступный лишь избранной категории людей простым, доступным и безопасным для каждого человека и в то же время опираясь на сильные стороны криптовалют. И мы это сделали. Вот так на стыке двух идей и более 20-летнего опыта в инвестировании ее автора Появилась идея глобального проекта в сфере финансов и блокчейн-технологий. Глобальный инвестиционный портфель WorldCrew Глобальный инвестиционный портфель – это уникальный проект, который дает возможность каждому человеку стать его совладельцем, научиться сохранять и приумножать свой капитал, зарабатывать и участвовать в распределении прибыли компаний, входящих в его состав. Глобальный инвестиционный портфель доступен для частных и корпоративных инвесторов через покупку инвестиционных токенов WorldCrew. Один токен равен одной акции компании. Давайте рассмотрим основные преимущества проекта. Доступность. Минимальная сумма вложений – 10 долларов США. Прозрачность. Программа работает на собственном блокчейне CryptoUnit что делает проект полностью открытым и публичным. Диверсификация и минимальные риски. Активы находятся в 20 инвестиционных сегментах рынка, что исключает сильную просадку портфеля и получение убытков. А также Security токен проекта дает своим держателям возможность получения четырех видов дохода. Секторы инвестиционных рынков, которые входят в глобальный инвестиционный портфель. Давайте рассмотрим основные секторы инвестиционных рынков, на которых работают компании, входящие в глобальный инвестиционный портфель. Люди и общество. Сюда входят рынок образования, сектор развития многоуровневого инвестинга, сектор развития здоровья и долголетия, сектор науки, сектор культуры и сектор благотворительности. Следующий – промышленность. Сектор инновационно-транспортного развития, сектор развития сельского хозяйства и фермерства. Сектор инновационного развития, сектор неракетного освоения космоса. Сектор финансов. Фондовые рынки, валютные рынки, криптовалютные рынки, банковский сектор, страховой сектор, сектор недвижимости, сектор драгоценных и полудрагоценных металлов и камней. Бизнес-сектор. В него входят сектор предпринимательского, кооперативного и социального развития, сектор участия в бизнесах посредством совладения, паевые инвестиционные фонды и долевое участие в формирующихся и существующих предприятиях. Глобальный портфель security токена WorldCru. В ноябре 2020 года мы пригласили стороннюю международную организацию КРОУ провести независимую инвестиционную оценку. По результатам комиссии стоимость портфеля составила более 11,5 миллиардов долларов США. Реализация проекта глобального инвестиционного портфеля осуществляется через security token WorldCrew. Токен WorldCrew сохраняет все характеристики традиционных акций, к которым добавляются плюсы блокчейна. Как это работает? WorldCrew, тикер WCrew – это токенизированные акции компании, то есть акции, преобразованные в цифровой Security токен с помощью блокчейн технологии. Security токен WorldCrew обеспечен реальными активами глобального портфеля и привязан к его стоимости. Продажа токена происходит через компанию UGPay Group AG. Это международная компания зарегистрированная в Швейцарии, что обеспечивает своим пользователям высокие стандарты качества и строгого соответствия требованиям регулятора. Компания прошла регистрацию у главного регулятора финансового рынка Америки Комиссии по ценным бумагам и биржам США, или сокращенно SEC. Сам факт регистрации доказывает серьезность намерений компании и долгосрочные планы развития. Выпуск и перспективность токена WCRU. Поговорим о перспективах токена и этапах выпуска его на рынок. В течение 10 лет будет эмитировано 80 миллиардов токенов. Всего за 4-10 лет планируется реализовать от 40 до 72 миллиардов токена WorldCru на сумму от 10 до 100 миллиардов долларов США. Остаточная ликвидность составит 8 миллиардов токена WorldCrew. Этот резерв токенов в распоряжении компании, чтобы она могла влиять на рыночную ситуацию и оставить за собой голосующий пакет акций. Эмиссии токенов Crew будут проходить в несколько этапов. Первый этап будет выпущено от 10 до 30 миллиардов токенов по цене от 0,001 доллара до 30 центов в течение 12-36 месяцев. Второй этап будет выпущен от 10 до 25 миллиардов токенов по цене от 1 до 100 долларов США в течение 12-24 месяцев. Третий этап – выпуск от 1 до 10 миллиардов токенов по цене от 100 до 1000 долларов США в течение 12-24 месяцев. И, наконец, четвертый этап будет выпущено от 1 до 10 миллиардов токенов по цене от одной тысячи до 2 тысяч долларов в течение 12-36 месяцев. Уверены, вы уже по достоинству оценили уникальные возможности и перспективы нашего проекта. Но это еще не все. Далее мы поговорим о токеномике проекта и о том, на какие виды доходов вы сможете претендовать. Для токенизации своих активов и впоследствии выхода компании на криптобиржи разработан собственный блокчейн CryptoUnit. Давайте разберем технические характеристики блокчейна CryptoUnit. Он работает на движке EAS и использует алгоритм консенсуса под названием DEPOS – Delegated Proof of Stake. В переводе с английского – делегированное доказательство доли владения. Время создания блока составляет всего полсекунды, а размер блока позволяет проводить до 10 тысяч транзакций. Транзакции абсолютно бесплатны, комиссия за переводы не взимается. Преимущество создания собственного блокчейна Почему мы пошли по пути создания собственного блокчейна, а не воспользовались готовым решением? мы проанализировали все существующие решения на рынке. Но главный их минус – в медленных транзакциях. Поэтому был выбран самый подходящий под наши высокие требования движок и на его основе был создан собственный блокчейн-криптоюнит. Главные преимущества собственного блокчейна – высокая скорость транзакций и отсутствие комиссий, большая прозрачность и безопасность, возможность размещать токены других компаний, Дополнительные источники дохода, экспоненциальный рост сообщества и высокая эффективность для внутренней популяризации токена. Создание UNTB ⁇ технический токен. Для функционирования проекта компания предлагает оптимальный набор токенов. Электронную акцию токен World Crew, технический токен блокчейна UNTB и эквивалент доллара токен USDU. Технический токен UNTB дает доступ к сетевым ресурсам блокчейна, таким как память RAM, вычислительная мощность CPU или скорость NET. Максимальное количество UNTB – 8 миллиардов 123 миллиона 456 789 токенов – будет создано в течение 10 лет. Начальная цена токена составит 1 цент. Для возможности совершения операций, Каждый пользователь должен иметь на своем криптовалютном кошельке минимум 10 токенов UNTB. Создание USDU – StableCoin Токен USDU является эквивалентом доллара США, так называемый StableCoin. Каждый токен обеспечен долларом США, размещенным в банке депозитарии, или монетой USDC, размещенной в фирме депозитарии создание пассивного дохода и вот мы перешли к главному и поговорим об уникальной возможности для владельцев токена WorldCru. возможности создания пассивного дохода сразу несколькими способами первый стейкинг это размещение и хранение токенов WorldCru на крипто кошельке для обеспечения поддержки всех операций на блокчейне владелец монет делегатор при этом получает вознаграждение в виде токенов UNTB. Второй вид дохода – профи-бонус. Ежемесячно начисляется владельцам WorldCrew пропорционально количеству токенов от прибыли, которую компания получает от любого из своих бизнесов во всех секторах инвестирования. Бонус выплачивается в стейблкоине USDU. Размер начисления определяется путем голосования. Третий, дополнительный источник дохода для лояльных партнеров, держателей токенов, это бонус по программе лояльности. Бонус составляет 5% от всего объема продаж. Начисление производится ежемесячно в токенах USDU. Данный вид дохода будет доступен только до октября 2021 года. И, наконец, четвертый, рост стоимости токена. Оценочная стоимость портфеля стремительно растет, что дает рост цены каждой цифровой акции World Crew. Миссия компании UGP Group в развитии технологичных и высокодоходных производств и компаний в соответствии с концепцией новой экономической эволюции мира – NEMI. Мы ведем человечество по пути осознанного выбора в пользу энергоэффективных и экологичных технологий производств, которые призваны стать началом новой экономики и принести на планету Земля мир, здоровье, процветание и богатство. Мы развиваем различные сектора экономики в различных регионах мира, тем самым улучшая экономическую ситуацию в этих регионах и повышая уровень благосостояния людей. Благодаря внедрению технологии блокчейн мы создаем новую экологичную, безопасную, и высокодоходную экономическую среду, где продукты компаний и их активные потребители находятся внутри единой экосистемы. Откройтесь новым возможностям, становитесь совладельцем глобального инвестиционного портфеля и создайте вашу новую обеспеченную реальность.